I'm not Всем привет любителям любительского видео. Приехал я вон оттуда. Нужно мне идти вон туда. И снег по колено. Может быть чуть повыше. Без лыж. Жесть. В одну сторону мне почти идти 2,700. Так, километр 700 метров и обратно столько же. Но это по прямой, конечно. Так будет чуть, -чуть подлиннее. Все самое интересное впереди. Наш городских в сторону деревни, Шуна. Всем привет. Сейчас немножко чайку, кофейку точнее. И потом пойдем потихонечку. Далеко идти. Но пришли уже. Чуть-чуть хотя бы пройти. Хоть посмотреть, что почем. Конечно, такой снег не надо было бы. После такого снега, точнее. Слишком уж. Большие сугробы. Глубокие. Нежелательно, конечно, так, но... Пумуп, конечно, лучше был бы, если... Лыжи взять, а потом на лыжу сюда уже прийти. Это будет ум один. Но тем не менее, чуть-чуть пройдем. Если будет тяжело что-то развернуть День, чтобы не прошел на зря. Всем приятного аппетита. Тех, кто кушает. Просто никого. Ну, в воскресенье 88.50. Долго тут сейчас, конечно, пока туда ходил, где-то, наверное, полчаса, минут 40 потерял, это прям сто процентов Ну и ничего Ломашки такие вот, хорошо себя зарекомендовали В снег ничего не будет попадать никуда Штука хорошая Хоть вместо лыж хоть такой что-то будет Так что сейчас Какао допиваю И пойдем Ребята, если честно, конечно, просто жесть. Вот это пришел. Метров 30, наверное. 350 максимум. Пусть 2,5 километра. И это без лыж. Снег вот просто. Вот, по колен. Вот, по колен ушел. Месами даже иногда вот глубже провалился, потому что дорога неровная. Где чуть-чуть заметено, там все. Это без вариантов. Обратно, возвращаюсь. Без лыж тут просто делать нечего, пока какое-то самолинчевание просто, самостязание какое-то идет В прошлый раз жесть было идти, там вот такой снег был, 20 сантиметров Сейчас тут 40 сантиметров, даже местами побольше это, Нет, это не вариант никак Телефон мне сейчас отказывается вообще снимать, минус 15 на улице Пока разбирался, собирался, пока там какао пил Сел телефон, к хренам весь, все Три минут записи. Телефон на глушняк. Пуарбанк подключаю. На морозе не заряжает. Пишешь какую-то фигню. Типа температура нужна, нужна для оптимальной зарядки. Что-то типа того. В общем, иди ты, говорит, отсюда домой. Лесом, говорит, можешь идти. Но, говорит, домой и в тепло. Ну, я не знаю. Этот, но... Туда это тоже не вариант. Просто без вариантов. Туда сейчас просто не дойдешь. Я не знаю, я туда буду идти, блин, часов три, 9. Часа 3 это минимум туда мне идти. Это минимум в одну сторону. Естественно, я там ничего не успею сделать, те задачи, которые мне были поставили, я ничего не сделаю. Поэтому сейчас, наверное, за лыжами вообще. Может лыжи взять. Пока мне еще дней 10 есть до отпуска. До окончания его. Может быть еще попробую съесть. И уже на лыжах полегку. Там уже попробуйте, ну так это тоже не вариант, просто не... телефон задеться, пройти, не... пройти нельзя Хочу, но не могу, хочу, но не могу Блин, ну чтобы телефон мне на морозе сел, у меня еще такого не было Зарядка подключаешь, она даже заряд не идет Иди, говорится, тепло тогда будут заряжать, иди, все Так что, блин, план блин, грандиозный. но ну, я чуть не думал, что, конечно, так вот все произойдет-то Воздух, конечно, классный, ребят. Вообще красота. Не ушка где-то вот застряло. Тужится где-то. Тут снег это просто, я не знаю, на чем надо лазить. Тут, я не знаю, тут не на колесной технике, на гусеничной, нам наверное, нужно. Вот здесь вот можно сесть, но я так не хочу. Не знаю, где то какие-то план были. Веревку с собой взял. Хотел кое-что сделать, показать. Теперь, наверное, ничего не получится. Теперь ничего не получится. Теперь ничего не получится. Я бы хотя бы телефон, хотя бы чтобы не садился в телефон вот в руках. Не знаю, сейчас надо посмотреть. Сел нет. На штатив с -с -с устанавливаю его и все. 3 минут 4 и садится просто. Ну, это сел. Ну как так? Был 70% телефона и потом до нуля за 4 минуты. Не знаю, что с ним такое. Я на распуте. Хочется и колиться. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. До встречи. Вот по таким сугробам и приходится слазить. Тяжело, конечно, идется, но. До того места, куда я шел, я не дойду. Уже не вариант, если правильно смотреть в глаза. Так что сейчас разворачиваюсь и иду обратно. Заранее прошу, за качество съемки Все-таки Одну вещь я проверю Если вот так пила? Хочу ее проверить С собой тоже взяла. Сейчас Вот на этой вот Сушине Сухая, но Боком лежит Может быть не полностью высушено так не надо лег закидать, надо его подвешивать. Сейчас попробуем, что она из себя стоит. Перепилить, нет. Так, ну-ка. Ну вот, в обход рук, ну, сантиметров 12. Кстати, боденько. Сырая. Вида сырая. Кстати, а? Ух, вот и все уже Ничего себе Чуть не ожидал от нее такой прыти Если честно ну -ка. Еще раз попробуем Она только на себя когда тянешь Тогда пилит Сырая, чувствуется ну все, уже почти Ну спел ровный а, Запах Осинка Ну очень сырая Вот сухостой, сухой Но не буду его пилить Ресурсы, вот, полностью сухая Вот, кора даже у ней ободранная, обдирается Вот она, вот она, вот, пачки отлетает, но Но пилить нельзя, отделять от корневой системы Закон запрещает Так, конечно, мне такой лес не особо впечатляет и вот сосенки. Ну сосенки еще Чесать, чесать. Вот так Кстати, пила хорошая. Мне понравилось. Она конечно высушена, но сама по себе Древесину влагу набрала хорошо Так что Не знаю, может тут сейчас позавтракать Ну не, ну... Не лежит мне душа вот тут сейчас вот все Сухой, всех вот этот. Так, конечно, все классно. Рюкзачок новенький. Ну, не особо мне тут, может. Ну, побольше 5 килограмм. А так ничего. Работать можно. Но он какой-то не туристический. туристический в основном поясные еще крепления есть, чтобы Часть груза Переложить На корпус, так скажем У него есть они, но они Я не знаю, для чего они Может, я не понимаю в этом Но они не так, как вот туристических рюкзаков Видел много, сравнивал, обзор смотрел но Вот хотелось бы мне что-нибудь вот такого вот, Чтобы было много в карманов Чтобы все удобно Тем более, мне в экспедиции никого не ходить А для моих задач Ну, он вполне по 40 килограмм я в нем тоже не ношу ну, за 10 бывает но это не на дальнее расстояние не экспедиционные рюкзаки так скажем не нужны так что сейчас сходим туда еще посмотрю местечко если там мне вообще ничего не понравится тогда все сворачиваем и домой ну погуляем конечно естественно чуть-чуть часочка время что начал 10 вот так так что, блин, а, не люблю, конечно, не получается. Пойдем. Ребят, что хотел сказать еще? О! Такое вот такие деревья. вот Они сухие, кора слезает, листвы зеленой нету, такую брать можно. Это э, не валежник, это ветровал, она сломана. Но главное, чтобы на ней еще веточек не было зеленых. Будет хоть одна иголка зеленая, такую брать тоже нельзя. А вот если сухая, без признаков жизни. А почему брать нельзя? Потому что теоретически, если зеленый веточка есть, может быть прорасти вдруг как хотя я не знаю такие ну теоретически конечно Но такую вот такой вот сушен брать можно она сухая она же и внизу он уже все готово Ни один год он лежит уже кстати каждый кадр чуть тяжело мне так дается надо все вынуть все включить подсоединить поставить все эти ну короче свои Нюанс. Но тяжело-тяжело. Летом, мне кажется, в разы И вот эти вот сказки, где там я иду, шанс выжить практически нету при возможении, я не знаю Это нужно будет или техника или космическая, чтобы вот действительно какая-нибудь Или, я не знаю, сзади должно быть человек хотя бы два бежать Чтобы вот один настраивал, другой подставлял Потому что одному это, как сам делаю, тяжеловато все Трудоемкий процесс Трудоемкий, но тем не менее Прикольный, моим детям нравится, друзьям моим нравится, да, в принципе мне нравится Так что Пришел сюда, вот этот вот, даже не знаю, островок, сосен Не особо тут все, в все стоят, две повальные есть Вот такая вот, и другая вот такая вот, изгибом Так что ничего интересного тут только нету Ничего пока не нашел А если нашел, ну, сейчас еще туда вперед чуть пройду Я Кофейку еще сейчас хлебанем И все, баста Да, кстати, хотел поздравить Дрюнчика, Крестника Андрей С днем рождения Главное здоровья Оставайтесь всегда таким же человечным Все будет хорошо Хорошие люди сами подтянутся. А если не нужны, значит, они и не будут нужны. Так что, план здоровья. План здоровья. До встречи.